Сегодня я снимала здесь с коллегами обучающий ролик для сотрудников наших бутиков. Мы уже были в этой студии несколько раз, но прям прямая съемка была сегодня впервые. Что мне понравилось? В первую очередь, конечно, добродушие всех людей, которые нас здесь окружали, чувствовали себя абсолютно комфортно, вот как в домашней обстановке. Плюс еще нам давали очень хорошие ценные советы, на тему того, где остановиться, как лучше встать, что лучше не использовать. Со стороны это всегда виднее, особенно, когда на тебя смотрят профессионалы. Я очень надеюсь на позитивный результат, на то, что видео получится шикарным, и оно будет полезным для всех сотрудников.